Даринку пою водичкой. Барсик у нас спит все время рядом с Дариной. Я сколько раз замечаю, мы когда уходим козами или что, да, он сразу к ней. Я говорю, так, ты остаешься за няньку, смотри за ней. Все время к ней идет. Но это хорошо, пускай греет хоть ее. Не царапает, ничего. Слава Богу. А я... Собираюсь сейчас э, в шкафах перебрать вещи, так как у меня девчонки девчонки и папа иногда лес у нас в шкаф. <coughs> все закидают, все затолкают. Кошмар, короче, шкаф открыла, а там кавардак кавардаком. И надо мне это все перебрать, потому что я не могу. Я не, не нахожу вещей. Абсолютно ноль. Не могу найти. Сейчас покажу вам, друзья. Смотрите. Вот мои вещи. Нет, то есть не мои у девчонок. Они аж на пол вываливаются. Игрушки раскидали. Вот это мне все надо будет приборку делать. Колготки валяются. Короче, я свою, свои шкафы не узнаю. У меня должно быть все по полкам аккуратно. Где трусики, где футболочка, кофточки. Сюда тоже все накидали. Это так вещи перебирают у меня. И потом мама обдувайся, все в порядок приводи. Так. Бабушкины вещи здесь у нас лежат. Ну, я здесь давала вещи, вот, надо будет сложить это. Раздала сколько-то, да. И думаю, какой-нибудь бабуле отдать или что. <coughs> ну, чтобы носила, чтобы бабушке а, это хорошо было. Так, сегодня полотенце. У меня здесь Андрей что-то перебирал. Там, я не знаю, э, короче, кавардаком-авардаком. Да и у меня у самой-то тоже... Кофту вытащила, закинула, это я вчера так в защиту быстро-быстро. Ну, в принципе, сейчас это все переделаю и будет вот так вот, друзья. Я вам покажу, какой класс сделаю. А Даринка тем временем кусает вот эту а, силиконовую игрушку. Она все время кусает, видимо, десна чешется у нее. Даринка, солнышко мое. Дарина, Дарина, где моя картинка? Даринка-картинка. Даринка-мандаринка. Да. Ой, кто там? Что там увидела, умница моя? Ляля, да? Ляля кусать это? Ей очень эта игрушка нравится. Больше она никакой не держится. Это лошадка прям. Вообще лошадка, лошадка. Вначале я вытаскиваю с одной полки все. На диван складываю. Это все сложу, которые... Не нужно, а другие на другую полку я это откладываю. Ну, короче, приборку сделаю сейчас в шкафах. Здесь протру, обязательно протереть, надо будет влажной тряпочкой. Короче, друзья, вот все по полочкам разложила, все аккуратно, красота. Здесь у нас шорты с юбками, здесь платьишки легкие. Кофты у Динары, кофты у Амины, футболки у Амины, футболки у Динары. А здесь Динаркина, здесь Аминкина, Динаркина, короче смесь. А здесь трусишки, здесь Динарины, здесь Аминины. Вот стопка их вещей, чисто их шкаф. А здесь у Фариды сюда переложила, она возит вещи туда-сюда. Увезла больше половины. Это моя мой шкафчик такой один, больше нифига нет у меня. Так, это полотенце, еще увезли мужики у меня с собой. Постельное белье, новое, пока не вытаскиваю, пускай лежит старое, пока хватит. Сейчас, говорит, у меня здесь подметать будет. Все прибрала, подметет. Во всех комнатах приборку сделали, так что пошла я сейчас в огород кормить. А, доить пашку, кормить не сказала боняшку бони боня нету все бони с нами нету друзья все она отошла в мир иной меня многие спрашивают где боня боня а нет ее все не хочу много говорить о смерти уже устала если честно устала Ой, устала от всего этого уже так, здесь у нас пантерсы. эко хлопок мне они очень нравятся они попа не потеют. Даринки очень удобные. Вытаскиваю сразу несколько штучек. И все. Короче, у нас наступило утро. Я варю суп гороховый. Стирку замутила, мусорку выкинула. Даринки включила телевизор. Она у меня лежит, смотрит телевизор. Там движение есть, и ладно. Да, Даринка? Сейчас смотрит на меня, так как мама снимает красотку мою. Вот эту. Как бы не сглазить самой. И вот теперь куда иду, туда и смотрит. Умница моя. Лежи, лежи. Мама сейчас супик варит. Лежи. Смотри телевизор дальше. Хорошо, доча? Хорошо, моя сладкая. Все, все, все. Так, пошлите покажу. <coughs> У меня все ребятишки спят. Вот здесь накидала вещи. Разобрала где что. Так, подмести надо будет сейчас. Супец варю. Молочка надоела. Вчера вечером пришла. Так захотела молока. Два стакана аж выпила. Два стакана выпила, на обалдеть, представляете? Так, вот эту пенку я убираю, сразу крюшки нашей. Сегодня у нас будет гороховый суп. На кости Вот она у нас. Одна косточка, нам хватит. Вот этот, ай, две. Две косточки. Ладно. Сегодня вот, а сегодня говорю, короче, горох круглый, я очень его люблю, мне он очень нравится, пока пусть варится, часик другой, пока дети спят, стирку включила, все чисто, сегодня у нас приедет еще один житель нашего, нашей квартиры, и вы увидите скоро его... Но если Андрея у меня увидят, я не знаю, что со мной будет. Да нет, друзья, я шучу. Все нормально будет. Он согласен, все равно. Я главное это. Перед фактом ставлю Андрея. Ладно. Все окей. Ну все. Так надо поднести. Пока все спят, частота, чтобы ее кропчик собрать, в морозилку положить обязательно. Девочки у меня гороховый суп кушают. Опа, телефон. Вкусный, да? Зеленым лучком. Вот сварила я его. Ух ты, Господи. Супец. Очень вкусный, гороховый. Короче, белье повесило называется. Вот там у меня за деревьями белье висит. Такой классный ливень прошелся у нас. Такая сырость. Ну ладно, полоснула еще раз, говорю. Это хорошо, пускай. Что ты открыла? Где папа? Папа у тебя на работе. И да. Что, соскучилась Роди. в городе, да? и ты... Ага. Иди. Ты... Чай. Вон же часть стоит. Кто тебе не дает? Эй, Амина, дай вот. Амина, кушай супик, кушай. Аминке положила Динаре попозже. Мама Динари тоже надо супик. Дай мама супик, говорит. Динару кормит больно. мало. но это выпей, я потом еще сделаю, ладно? Сделаю вам, ой блин. сейчас сделаю, супик пока ешь, сейчас, мама, много-много, много сделаю. Друзья, видите, у меня 100 рублей стираются. Как всегда, гузелька не посмотрела, что в карманах. Андрей, я так стирала. Я так постирала свой паспорт один раз, когда сумку закинула и паспорт не заметила. Вечно деньги стираю. Короче, у меня все в стирку идет. Мелочь, так это вообще там не говори. Кошмар, гузелька. Там еще мелочь вон валяется. Как обычно. Андрей сейчас увидит, скажет, ну опять, опять настирала в карманах все время. Ключи тоже стираются у меня иной раз. Ой, друзья, вот так вот. Не люблю я по чужим карманам лазить. Даже по своим карманам не люблю. Ладно, сейчас выйдет. Красиво. Красиво она стоит. Все, стирка заканчивается. Сейчас. Дрын -дрын -дрын. Дрын -дрын -дрын. Дрын -дрын Вчера, кстати, пока вот это споласкивается, да, про Барсика расскажу. Он вчера у нас прыгнул с этого, э, с балкона, ушел, его час нету, другой нету. дети переживать начали, э, пошли его искать, там другие дети, мы им сказали, что сидит в каком-то подъезде на втором этаже, они его домой принесли, он такой чумазый был, он такой грязный был, Давид, мама говорит, сделай воды, я его помою, сделай воды, он его полностью помыл, Персистюлька, он такой. Ну давай, давай, беги. Я тебя туда засуну, постираю тоже, хорошо? В белых вещах будешь, я тебя не посмотрю и зафигарю. Я ведь такая, я могу. Вот что там запела-то, Барсик? Что там запела? Обляпали все, надо будет протереть все. Так, сейчас откроем и посмотрим нашу сотню. Сотню. Короче, в сушку, срочно в сушку на балкон. На окошко. Дай, Барсик. Девушку вот еще. Так, рубль у нас здесь. Клад, короче. Клад. Все. Теперь вытаскиваем и пошла я сушить на улицу. Дай! Ладно, пусть ходит. Вот наш новый житель. Житель пожитель. Тихо. Барсик шипит. У нас еще имени для него нет. Девчонки мороженое кушают. Как, как мороженое? Вкусное? Пусть он ходит. Конечно, пусть он бегает, он привыкает. Да, уже маленький. Конечно, маленький. Он не есть. Он большой. А теперь у басика есть новый друг. Да, новый друг. Они буду играть. Угу. Потому он там не спешим. Как Пашенька. Девочки, я очень рад. Уйдите, уйдите, посмотрим, что делаем мы. Надо его ручки медведь. Такой лопулька. Не трогай на ручке. Такой красивенький, маленький. А крас очень красивый, мне очень понравился. И мне, и мне. Пошлите вам в тарелочку, положим мороженое. Давай, давай, Короче, смотрите, девчонки, у меня нянчица, качаю двоем. Да. да, у Динарки зуб болел, но прошел. Вот они опустила им ручку коляски. Вот качайте, говорю, я мама пойдет траву дергать, да? А то там травой заросло все, мама от Папа! Папа, у тебя везде кругом папа. папа приедет. приедет папа. Каждый день у нас кучает папа сюда, сюда, сюда. В огород приедет, да. Жди. Сильно не качать, сильно не надо. Вот так вот. Все, пока не плачет, не надо, ладно? Все. Я пошла работать.